приветствую вас близняшечки сейчас будем мы смотреть что же будет происходить в ближайшее время в вашей жизни период с 21 марта по 13 апреля чем интересен этот период ну, он интересен не только тем что венера начала двигаться по овну но и тем что Начало движения Венеры совпало с новым астрологическим годом. И тем самым даст старт очень многим делам и начинаниям. Во, во взаимоотношениях может наблюдаться некоторая знаете чрезмерная даже чувствительность, страстность, желание очень быстро завоевать человека, очень быстро отстоять свои границы, возможно демонстративные обиды, капризы и отношения могут быть запоминающиеся яркие, но при этом не факт, что они могут быть серьезными долго. Также возможны импульсивные траты денег. И если, как говорить, о здоровье, то достаточно быстрое выздоровление. Хорошо. Для вас давайте посмотрим для вас. В общем, там Овен является символическим Одиннадцатым домом. Одиннадцатый дом – это дом скопления больших ну, коллективов. Это коллективы, это друзья, дружеское окружение. И учитывая, что Венера будет находиться постоянно в соединении с Солнцем, и сам по себе... Овен для вас является дружественным знаком, дружественной стихией, то будет периодически образовывать благоприятные аспекты к вашему солнышку. Можно говорить о том, что ваше взаимодействие с коллективами и с друзьями будет благоприятным. И, возможно, даже возникновение, возникновение каких-либо романтических знакомств, интересных знакомств. Еще для вас будет активен ваш первый дом, ваша личная активность, вы знаете, ваша активность она-то может быть повышенной, но такое впечатление, что вы как-то немножко теряетесь, вы хотите всего и сразу и там узнать, и здесь узнать и, и ничего не сбыть, и ничего не потерять я смотрю, что вот этот вот Марс ваш, он будет все-таки хорошо поддерживаться по крайней мере до конца месяца он поддерживается Сатурном Сатурн у вас в зоне обучения философия чужая, философия чужая и дальние поездки, путешествия, вообще контакты с людьми издалека, с иностранцами. Но вот, вот в этих сферах вы можете быть активны и успешны. Если ваша деятельность связана тоже с кем-то издалека, то да, может быть. Теперь еще будет активен восьмой дом, дом секса, чужих денег. Девятый, я говорила, тоже связан непосредственно. Со всеми вашими основными делами в этот период. Десятый дом карьеры. И двенадцатый здесь, конечно же, продолжается. Десятый это карьера. И двенадцатый дом всего скрытого тайного. Ну, здесь вот этот уран, он не дает покоя бедным людям. Ну, чистит, он почищает почищает. А у вас он почищает зону, связанную с... Дальними поездками, путешествиями с философией. Знаете, у меня есть такое предчувствие, что, возможно, у многих из вас что-то может поменяться мировоззрение. Вот кардинальные перемены. Перемены, которые идут извне. То есть вы даже... Это вынужденные перемены, к которым вы даже не готовились. Это как инсайты. Вы сами будете поражены тому, что вы... Ну, к чему вы пришли. То есть что, какие озарения вас посетили. Так он будет работать. Ну, теперь давайте дальше пройдемся. Посмотрим, как у нас у вас пройдет 28 марта. Это будет полнолуние в весах. Так, раз, два, три, четыре, пять. Зона любви. Ну, здесь будьте осторожны. Ага, ой, как интересно. Возможно возникновение любовных взаимоотношений? Ну, здесь такие знакомства, дружеское общение. В общем-то, для вас день вообще спокоен. вообще, даже ничем вам ничем отрицательным не грозит, абсолютно. Встретитесь, прекрасно проведете время. 29-30 соединение Меркурия с Нептуном, ваш дом карьеры. Это благоприятно, то есть конец месяца будет очень благоприятен для работы, для карьеры, особенно для творческих личностей, для тех, кто занят в сфере услуг. 4 числа... Меркурий переходит в зону то есть идет туда же, где Венера, там, где Овен, вы становитесь более такими контактными, общительными. Ну, вы и так, ребята, достаточно общительные контакты и контактные. Но здесь, наверное, знаете, как-то увеличится ваше взаимодействие с коллективами, с дружеским окружением. Прям очень-очень много его будет. И, возможно, будут какие-то новые идеи. Вот будете что-то обдумывать, решать, вот оговаривать что-то. Вот оно все как-то пойдет вам на пользу. Теперь еще интересно. 12 апреля новолуния будет в знаке Овен. 12 апреля. Давайте посмотрим на это новолуние. Как оно для вас проиграется? Здесь идет квадрат Плутона от этой связки планета. Плутон у вас в зоне... Давайте посчитаем. 12, 11, 10, 9. Девятый, восьмой. На этом здесь может быть указание на то, что постарайтесь до 12 числа не делать никаких крупных вложений. Здесь возможны крупные траты. Крупные траты, затраты, потери финансовые. И не берите в долг. Ну, я так это рассматриваю. И, кстати, вот сексуальные встречи. вот 11, 12, 13, 14. Я тоже думаю, что могут быть как-то ну, не очень удачные Или могут принести разочарование. Даже вплоть до того, что могут как-то ну, на здоровье негативно отразиться. Ну что ж, что будет более подробно мы посмотрим на Таро. Так как представители знака Зодиака близнецы будут воспринимать окружение. Отшельники. Слишком будете погружены в себя, либо будете действовать самостоятельно. Вот как. Будете такие себе индивидуалисты. Ищи. И, кстати, здесь вот по отшельнику, знаете, как будто бы будете искать, искать, освещать себе путь искать вот этот вот огонек на который нужно будет пролететь давайте посмотрим ваши финансовые вопросы Рыцарь жезлов зависит от мужчины. Если вы мужчина, то вам нужно действовать очень быстро. Или же это говорит о том, что нужно взаимодействовать с таким человеком, который очень предприимчивый, может относиться к огненной стихии, овен, лев или стрелец. Вот вот еще один мужчина. Ну прям вообще, вас вот тут целая компания собралась. Кстати, это может быть даже финансирование, если вы женщина, мужчина. Вас. Тем более, что у вас тут как раз занята еще сфера чужих денег. Здесь идет уже водная стихия «Рыбрек, скорпион». Ну, давайте уже третью карту уточним. Ну, что ж такое? Четверка, да? Это разговоры, разговоры, переговоры, помощь и взаимодействие через мужчину. Деньги идут через мужчину. Теперь, что касается семьи, что у вас в доме семьи. Здесь какие-то начинания, могут быть небольшие покупки, вложения, может быть небольшой ремонтик, что-то вы решаете. Ну, такой небольшой, паш Пентакли, какие-то планы строите, что-то новенькое, ну, что-то да, хотите изменить, какие-то планы на новые, перемены. Может быть, кто-то станет работать на дому. Давайте спросим, что в любви, в любовных делах. Здесь восьмерка пентаклей, Очень много работы, коса, сбор урожая. Но здесь еще может быть ситуация, когда могут быть резкие перемены. Отрезается что-то. Хорошо, что вы отрезаете? Отрезаете девятку мечей. Вы больше не хотите страдать, больше не хотите переживать. Вам это не нужно. А что приходит вместо этого? Приходит солнышко. Радость, счастье, удовольствие, поиск, поиск, нахождение, не поиск, а нахождение этого партнера, с которым вы можете радоваться как ребенок, по-детски, быть счастливыми. Давайте посмотрим, что вас ожидает в сфере здоровья, работы. Здесь пятерка метаклей, придется что-то отстаивать, воевать. Ну, давайте уточним, что, что воевать. Тройка кубков. Ну, я могу сказать так, завершится все хорошо, все завершится благополучно. Главное, не стоять в углу и не, не быть молчаливым наблюдателем за происходящим. Давайте спросим, что вас ожидает в карьере. Ну, здесь все стабильно. Это император. Император, это, наверное, самое лучшее, что может быть в карьере. Для кого-то это занимание этого вашей должности. Ну, здесь даже не говорится о смене о работе. Здесь как раз наоборот, укрепление своих... Возможности Но здесь есть подсказка При помощи неких манипуляций Но здесь я еще и выложила знаете, Задала этот вопрос как совет то есть Как вам поступать Держите свои мысли при себе Свои намерения при себе Меньше распространяйтесь А если распространяйтесь То только лишним людям, которым вы доверяете И действуйте быстро 7, семерка. в течение 7 дней Либо до 7 числа Может произойти в вашей жизни Очень важное событие Которая повлияет на дальнейшее течение дел. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, информативен. Ставьте лайки, комментарии и до встречи в следующем периоде.